Он не снимал ролики почти месяц. Он сменил хату. Он готовился к ЕГЭ. Но основная причина... У него кончились идеи. Он искал идеи во всем. На улице. В Ютубе в еде и даже в унитазе но все его поиски не обвенчались успехом и тогда он поехал в рязань но там ничего не было и идей тоже возвращаясь домой он видит в браузере открытый канал руфайн вован Ссылка в описании. За часами просмотров ему в голову пришла идея. А почему бы мне не снять видео о том, как я хотел все это время снять видео? В общем-то, так и появилось это видео. И, конечно же, я хочу извиниться перед вами за столь долгое отсутствие. И в следующий раз я постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Ну и, конечно же, спасибо вам за две И за то, что ждали и не отписывались. А также привет всем, кто только подписался. Все это время я готовился к пробному экзамену, который был успешно мною сдан. Теперь ролики будут выходить чаще. Ну а чтобы в следующий раз не гадать, куда я там пропал, то подписывайся на мои социальные сети, ВК, Твиттер, Инстаграм, на котором, кстати, уже тысячи подписчиков. Следующий ролик выйдет уже совсем скоро. А если тебе понравилось это видео, то ставь ему лайк. Также не забудь подписаться, если ты здесь впервые. Ну а с вами был Бувик. До скорых встреч! yes